Цель этого раздела изучить основы сетей, функции различных типов устройств в контексте безопасности. Мы научимся определять внутренние и внешние уязвимости безопасности на наших роутерах и в других сетевых устройствах, которые атакующие могут эксплуатировать. Далее мы изучим кастомные прошивки роутеров и как их использовать для увеличения количества доступных сервисов обеспечения сетевой безопасности. Сеть большинства людей выглядит следующим образом. В центре маршрутизатор. Это может быть Linksys, Netgear, Dlink, 3.com, BT и любой другой. Роутер подключен напрямую к интернету при помощи какого-либо кабеля, как показано на этой схеме. У вас могут быть беспроводные или Wi-Fi устройства, такие как ноутбуки, смартфоны, планшеты. Все они подключены к роутеру, и могут также быть проводные подключения к роутеру по Ethernet. Возможно у вас есть принтер, настольный компьютер и, может быть, подключена пара устройств из серии интернета вещей, типа телевизора, но, как правило, на этом все и ограничивается. Роутер – это ключевой компонент вашей сети и вашей безопасности. Роутер обычно является шлюзом по умолчанию для всего трафика в интернет. То есть мы попадаем сюда в роутер, и он отправляет нас в интернет. Чтобы найти IP-адрес вашего роутера, вам нужно определить шлюз по умолчанию на ваших устройствах. И если вы не знаете, как это сделать, я сейчас расскажу. Под Windows используем команду road print. Много информации здесь, но это потому, что на этой машине много всего. Вот таблица маршрутизации для IPv4. И в ней мы видим шлюз. 172, 168, 192.2. Вы можете также попробовать IP конфиг. Здесь нужно найти правильный адаптер. В нашем случае это Ethernet адаптер. И вот шлюз по умолчанию. Скорее всего, это будет ваш роутер, если он у вас один. И если вы не используете виртуальную машину. Под Linux вы можете попробовать sudo road-n. Готово. Здесь мы видим 10.022. И под macOS 10 команда road-n get default. Здесь мы видим 192.168.1.1. IP-адрес вашего роутера, скорее всего, будет 192.168.1.1 или 192.168.1.254. Это наиболее распространенные IP-адреса для вашего роутера. А если это все же не помогло определить IP-адрес вашего роутера, вы можете пройти по этой ссылке. Список распространенных дефолтных IP-адресов роутеров. И если мы спустимся ниже, то увидим дефолтные адреса различных брендов роутеров. Как видно, 192.168.1.1 весьма популярен, как и 254. Но большая часть из вас технически подготовлены для этого курса. Вы уже знаете IP-адрес вашего роутера. Если вы не в курсе, когда вы подключаетесь к устройству по IP-адресу, вы получаете доступ к нему через порт. Можете считать эти порты входными дверями в устройство, и каждый такой вход обслуживает различные сервисы или службы. Таблица перед вами — широко известные порты. Например, 22-й порт. Это протокол для удаленного доступа SSH. Он предназначен для удаленного зашифрованного подключения при помощи командной строки и множество других весьма классных вещей. В курсе будет раздел, посвященный SSH. Далее, Telnet. Telnet это удаленное нешифрованное подключение при помощи командной строки. Простой протокол передачи почты SMTP для отправки электронной почты. Мы больше поговорим об этом в разделе о безопасности электронной почты. Порт 80. Уверен, вы уже знаете, он предназначен для HTTP, для веб-серверов и веб-страниц. Мы уже это обсуждали. И опять же, уже говорили об этом. Порт 443, или HTTPS, или зашифрованные HTTP с использованием TLS, SSL. Большая часть роутеров управляется при помощи веб-интерфейса, наподобие этого, на 80-м порту или 443-м для SSL-TLS. И, возможно, по SSH через порт 22, и, может быть, при помощи Telnet на 23-м порту. Скорее всего, вы настроили свой роутер при помощи веб-интерфейса. И, возможно, он выглядит примерно так же, как этот. Надеюсь, у вас сохранилось имя пользователя-администратора или рута и пароль. Если не уверены, обычно их пишут на задней крышке роутера. Но вы также можете проверить этот сайт. RouterPassword.com И если вы не совсем уверены, каким может быть ваш пароль? Здесь работает поиск по производителю. Находим пароли. Здесь множество дефолтных паролей. Либо можно поискать дефолтный пароль в вашей любимой поисковой системе по модели вашего роутера. И, скорее всего, у вас получится его найти. Маршрутизатор играет жизненно важную роль в защите внутренних устройств со стороны интернета. Роутер имеет внешний IP-адрес, и он будет вот здесь. И также он имеет внутренний IP-адрес, по которому с ним общаются ваши устройства. Это именно тот шлюз по умолчанию, который мы искали ранее. Чтобы определить внешний IP-адрес, мы можем использовать сервис наподобие этого. What is myip addresscom Он покажет IP-адрес, которым вы представлены для мира или интернета. И это будет IP-адрес, выделенный вам интернет-провайдером. Практически во всех случаях никто не сможет совершить прямое подключение к вашим внутренним устройствам через интернет. Так происходит, поскольку используется так называемый NAT, или преобразование сетевых адресов. Для того, чтобы интернет-устройства смогли подключиться к вашим внутренним устройствам, вам придется особым образом настроить роутер для перенаправления трафика на определенное устройство на определенный порт. Это называется перенаправлением портов, или DMZ, или демилитаризованной зоной. Это пример конфигурации перенаправления портов, при котором роутер разрешает внешним устройствам из интернета подсоединиться к внутренним устройствам. Здесь у нас четыре внутренних устройства, которые можно подключиться извне. Верхний образец это Slingbox. Можно подключиться к IP-адресу роутера через порт 5001, используя TCP или UDP. Когда этот трафик попадает в роутер и достигает этого порта, роутер перенаправляет его на это устройство с адресом 192.168.1.55, на его порт 5001. Без этой переадресации портов, и если вы занат, никто из внешнего интернета не сможет напрямую соединиться с вами. Когда вы совершаете соединение из роутера в интернет, например, когда вы серфите по сети, Ротор запоминает, с кем вы соединяетесь, и позволяет им отправлять вам обратный трафик в ответ на ваш запрос. Это называется поддержанием состояния, и оно настраивается по умолчанию. То есть, они могут отправить данные в ответ на ваши запросы, если вы инициировали соединение над или преобразование сетевых адресов обеспечивает крайне полезную функцию безопасности, поскольку он реализует правила, запрещающие любые попытки подсоединиться к внутренним устройствам, если только для предоставления доступа особым образом не настроено перенаправление портов. С технической точки зрения, то, что мы сегодня называем маршрутизатором, представляет собой несколько устройств в одном. Понятно, что можно иметь эти устройства отдельно, и, возможно, так оно и устроено в вашей сети. Но обычно домашние роутеры сегодня это набор компонентов с определенными функциями. На этой схеме в центре мы видим сетевой коммутатор или Switch, firewall, роутер, модем, точку беспроводного доступа. Сетевой коммутатор или свич это место, куда подключаются сетевые кабели. Свичи содержат в себе матрицу MAC-адресов сети Ethernet. Она называется Mac-таблица. Свечи используют эти уникальные Mac-адреса в ваших устройств для отправки трафика в пункты его назначения в локальной сети LAN. И также работают на канальном уровне. Как только данные начинают путешествовать по вашей локальной сети, IP-адреса больше не используются. Mac-адреса используются для трафика, чтобы он мог найти пункты его назначения в локальной сети. IP-адреса используются только в сети интернет, и когда у вас есть устройство типа маршрутизатора, когда у вас есть только лишь свич или хаб, то вы используете только MAC-адреса. Свечи зачастую более безопасны, чем хабы, потому что в них есть так называемые доменные коллизии. Другими словами, вы не можете снифить трафик в сети со свечом, потому что трафик направляется лишь на правильный физический lan основываясь на MAC-адресе. Поэтому, когда трафик попадает на Switch или роутер, Switch знает, какой MAC-адрес нужен. Так что, вместо того, чтобы отправлять данные на все устройства, он посылает их на тот конкретный физический порт и по тому проводу. Вследствие этого, любой другой человек, который подключен к этому свечу, не получит эти данные. Это изолированный домен коллизий. В беспроводных сетях все это работает немного по-другому. Есть способы противодействия подобному изолированному домену коллизий при помощи ARP спуфинга, который мы обсудим позже. Далее, фаерволы. Они используются для разрешения или запрета трафика на основании набора правил. IP-Tables — это утилита. Она обычно используется в качестве фаервола на многих роутерах, которые работает на сетевом и транспортном уровнях. На третьем и четвертом уровнях — модели OSI, используемая для разрешения или запрета трафика в зависимости от порта, протокола и IP-адреса. Фаерволы могут работать на прикладном уровне, седьмом уровне, уровней модели OSI, что известно под названием DPI, Deep Packet Inspection Firewall, глубокий анализ пакетов, или может быть названо прокси-файрволом, или защищенным экраном уровня приложений. Но обычно такие экраны не помещаются в маршрутизаторах. Скорее всего, в вашем роутере есть IP таблицы если вообще есть что-то подобное. И что важно, фаерволы также сохраняют логи с трафиком, если они настроены делать это. Если у вас есть простой роутер, то, скорее всего, он не пишет логи. Или файл для логирования будет очень ограниченным, если этот фаервол там вообще есть. Маршрутизаторы содержат в себе устройства для маршрутизации, что, конечно, понятно из их названия. Однако, непосредственно маршрутизатор, который является только лишь маршрутизатором, маршрутизирует трафик из одной сети в другую, основываясь на информации в таблице IP маршрутизации, хранящейся внутри него. В локальной сети маршрутизация обычно происходит из LAN-сети сеть в LAN, или из локальной сети в глобальную сеть в интернет. То есть, главным образом, функция роутера заключается в том, чтобы передавать сетевой трафик из вашей локальной сети в интернет и из интернета в вашу локальную сеть. Роутеры работают на третьем уровне модели OSI и маршрутизируют IP-пакеты между сетями. Если есть подсеть, то это уже другая сеть. Далее, модемы. Они модулируют и демодулируют сигнал таким образом, чтобы он мог быть передан на физическую линию вашего оператора. Они работают на физическом уровне модели OSI. Они отправляют фотоны и электроны в интернет. И также у вас может быть так называемый мост, который перенаправляет пакеты и фильтрует их на основании MAC-адресов. Он перенаправляет широковещательный трафик, но не коллизии. И он работает на канальном уровне модели OSI. Далее. Беспроводная точка доступа. Работает примерно так же, как Switch, но для беспроводных устройств. Это беспроводной передатчик-трансмиттер и приемник-ресивер, встроенный в ваш маршрутизатор. Он использует уникальные MAC-адреса ваших устройств для отправки трафика на их пункта назначения и работает на канальном уровне, на втором уровне модели OSI. У некоторых из вас может быть отдельная беспроводная точка доступа, но в наши дни... Обычно встраивают маршрутизаторы, так же как и свечи, фаерволы и модемы. Роутеры также обеспечивают такие сервисы, как DHCP, которые присваивают IP-адреса вашим устройствам. Также в роутере можно настроить DNS для преобразования доменных имен в IP-адреса, также перенаправление портов. Мы видели, как это делается, и преобразование сетевых адресов. Мы упоминали об этом. Таким образом, много чего есть в организации сетей. И если вы недостаточно понимаете эти вопросы, связанные с сетями, то, возможно, вам стоит изучить эти вопросы поглубже. Потому что этот курс посвящен не только сетям. Мы рассмотрели сетевые основы. Возможно, вам придется углубиться в эту область немного больше, если вы не смогли осилить большую часть озвученного. Для клуба